Да, ты не прыгай сам-то, ты-то сиди, веди, тихонько-тихонько, не крути быстро, видишь, Виталий, как это делается? Танец, подогляди меня пожалуйста. Да я, я тебе сниму, я даже снял, как ты это сделал, блин. Собачил. Только только. Его... Каждый должен был взять по гиганту. Видишь вот разберись какого-то Кира. он сам в шоке, вот.